Купить дом в СНТ экологии рядом с учебно-тренировочным центром Каугала и базой «Вивк» в краю озер. Ближайшее шоссе Токсиская приозе. Дорога с асфальтовым покрытием до границы участка, 19 километров от КАТ. Это вход на участок через гараж большой просторный гараж проходим через него и попадаем на территорию между гаражом и домом это вход это участок ухоженный. Показали со всех сторон. Это а, кухня-гостиная. Все обделано вагонкой. Это здесь душ, душевая <coughs> и туалет. <coughs> здесь и Бойлер холодная и горячая вода, летний водопровод центральный и круглый год колодец и насос, душ. Это большая комната с камином, такая общая, просторная, где можно вечерами погреться, обсудить предстоящие дела. Потолок, и все это отделано вагоночкой. Зимой тепло даже в 30-ти градусные морозы. Так, это у нас на втором этаже спальная комната рабочий кабинет так. следующая спальная комната такая более просторная тоже все отделано вагоночкой Почти всю мебель могут оставить новым хозяевам. Третья комната спальная. Вид со второго этажа на, у... на участок, на солнечную сторону. Летняя кухня, вид. Вход в летнюю кухню. Здесь можно и жить, и готовить, и отдыхать летом. Дороги – это баня. Можно попариться и погреться с туалетом. Дороги зимой регулярно чистятся. Это колодец с насосом. Это коптильня. Вот вид с улицы. Улица в одну сторону и в другую сторону. Если понравилось, звоните и записывайтесь на просмотр.